Доброе утро, друзья, с вами Валера Каз. Ну а может быть не у всех людей доброе утро, а у кого-то вообще утро доброго и не бывает. Но давайте сделаем исключение. И поэтому сегодня у всех будет доброе утро, потому что мы играем в доброе утро. Как логично. Давайте я расскажу о чем эта игра. Я сейчас процитирую. Доброе утро. Это короткий утренний симулятор о том, как правильно начать свой день. Давайте приступать. Как мы будем начинать свой день? Так, сначала нам нужно проснуться, я так понимаю. Опа. Я совершил бунтикник Я просыпаюсь Я проснулся Отлично Ага. ничего? Ну ладно, пофиг Так, нужно почистить зубы Окей, давайте О, можно так Я очень тщательно чищу свои зубы Так, налейте чаю Цветочек Давайте для начала пойдем цветок. Правда семи монет? Ну ладно. Давайте намечаем. Давайте как все делают так вот. С высоты так. Так, пафори. Могу сам выбрать. Тогда я возьму себе побольше. Ну что сказать, я очень сильно люблю вафельки. Так, все, поел. Так, что у меня на уме? Все, я поел вафельки, я выпил я счастлив. Так, поработаем над проектом, да? вообще не понимаю. А, нужно сайт нести. Ага, я понял. Ну вот. Вот, подписал тут. Это что? А почистил зубы, так Так вот. Тебус? Почему-то я не могу. Так, что возьмём? Что у нас тут? Какие-то какие-то возьмём. Возьмём. И все возьмём. Так, я пойду. Гам-гам-гам-гам-гам. А, ну тут выбрать надо все, я понял. Так, веревочка сюда. Это сюда. Это сюда. Так, это тоже сюда. Жвачка, ключи, Все. Все, начинаем новый день. Все, вот мы и начали свой день, ребята. Поэтому продолжаем. Вот, ребята, мы и начали свой день, и мы переносимся в другую игру. Которая называется 3 минуты ходьбы. В этой игре я буду человеком который боится заболеть в период пандемии коронавируса. И мне нужно просто дойти из своего дома до своей машины. И сейчас мы узнаем, какой стресс испытывает человек, боящийся вот, вот этого вот, всего, вот этой пандемии всей. Поэтому давайте приступать. Так, нет еды и все. Конечно, столько лафлик себе приготовил. Поэтому у меня в холодильнике даже ничего не осталось. Так. М -м соседи ремонт делают. -х -х -х ладно. Так, вот ключ. А, это маска, это маска. Обязательно берем с собой масочки, когда выходим гулять <смех> ну не гулять, а в общественные места куда идем, берем маски и как все, просто надеваем на подбородок и идем ладно, пошли нет, конечно, нормально надевайте их так ага какая тревожная музыка стала так нам не диссерат Здравствуйте. Почему без масок? Тихо, тихо, тихо, тихо. Ты чё так? Не смотрите на меня, я вас боюсь просто. <тихонечко>, Тихонечко. Здрасте, здрасте, здрасте. Уйдите от меня, уйдите, уйдите. Не смотрите на меня. Фух. Ну все, видимо вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау вас Тихо, тихо, тут уйдите. Не трогайте меня. Тихо, я по лестнице Ходите тут без масок все. Все. Все, пойдем по лестнице. Так, она сидит, курит, наверное, сто процентов, да? Так, ого, чё так все красно-то. Что такое с улицы? Почему все красное такое? Или это мне так видится, что ли? Если мне таким мир видится, так мне к врачу надо сходить. Где моя машина, наверное? Это что ли? Ага. Так. Все. Похоже, да? Что... Три минуты ходьбы. Ну вот на этом игра заканчивается, собственно. И на этом заканчивается наше утро. Все, в этом видео мы с вами подготовились к новому дню, дошли до машины и поехали по делам. Я говорю, спасибо, что я поиграл. А я вам говорю, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. И пишите свое мнение в комментариях. А с вами был Лера Касс. Увидимся в следующей игре, пока.